Thank mm -hmm. you. 6 августа запомнится многим болельщикам спидвея, ведь в этот день они стали свидетелями одной из самых ярких и зрелищных гонок, которые когда-либо проходили на нашем треке. Второй финальный этап чемпионата Европы по спидвею по накалу страстей и количеству обгонов в разы превзошел все местные этапы гран-при. И даже погода в этот раз была на стороне спортсменов и многочисленных зрителей. Весь день синоптики прогнозировали вечерние ливни, но сильный дождь пошел лишь по окончании последнего, финального заезда. В острой борьбе на на сей раз были повержены лидеры предыдущего этапа – Мартин Вацулик, Шиштов Касбжик и Януш Колодзий. В Вдаугу в эти гонщики оказались на последних местах. Некоторые сетовали на трек, но большое число обгонов и небольшое количество падений, к счастью, завершившихся без серьезных последствий, явно противоречат этим претензиям. Не все в этот раз получилось у Анжели Бедева. Он смог набрать 7 очков и занял 11 место. Причем ситуация могла бы быть иной, не подведи его техника в последнем заезде. Ищем причину, что, что случилось со старта. На старте уже начал, начались какие-то перебои в мотоцикле, но и уже полтора, потом пол, даже два круга, уже потом вообще мотоцикл перестал ехать и полностью обогнал Матсон. Не, непонятно, въезжаю, что-то не едет, что-то не получается, потом вообще перестал ехать. Когда скидывал газ, накручивал снова, то... Он просто работал перебоями сильными. После двух этапов Анжель находится на десятой позиции, а отставание от лидеров теперь уже новых, Эмили Сайфудинова и Пшемислава Павлицкого, составляет только три очка. Отлично в этой гонке выступил один из лидеров даугавпилского локомотива Максим Богданов. Наш спортсмен получил дикую карту лишь на один этап и, казалось бы, зачем прыгать выше головы? Однако Максим продемонстрировал отличные бойцовские качества. Он и еще один гонщик локомотива Йонас Килмакорпи показали лучшие результаты, напрямую попав в финал. В нем также выступили Эмиль Сайфудинов и Григорий Лагута, которые в заезде последнего шанса одержали победу над Пшемисловым Павлицким и Вацлавом Миликом. Но борьбе Макса за медали помешало падение на входе во второй вираж. Судья исключил нашего спортсмена, но лично нам кажется, что момент был очень спорный. И, быть может, это решение было не совсем верным? К счастью, в этом падении гонщик не получил серьезных травм. И, несмотря на исключение из финального заезда, остался очень доволен своим выступлением. Бывало у меня уже так, по-моему, в Дании два года назад я тоже прошел с 11 очками сразу в финал. Ну, это гонки, а тут родные стены помогают, дома все сложилось. Интересная гонка, да, была. Разговаривал даже вот с тренером, стояли мы все вместе. И давно таких гонок не было, именно такой борьбы в каждом заезде. Проехали, чуть не повезло в финальном заезде, но в, в целом все, все хорошо. Третье место в этой гонке занял действующий чемпион Европы Эмиль Сайфудинов, который сегодня наряду с Павлицким является лидером первенства этого года. Будем стараться также бороться и собирать очки, важные те, которые, чтобы э, на заключительном этапе помогли быть на первой ступеньке. То есть стоит третий раз стать чемпионом Европы? Совершенно верно. Конечно, цель у меня есть. И я буду стараться. Конечно, мне чуть-чуть тяжеловато сейчас, потому что до сих, до сих пор я возвращаюсь. после. Чуть-чуть я сзади, но я набираю как бы ход, больше, больше чувствую мотоцикл. Второе место в упорной борьбе занял Юна Скилмакорпи. А ведь первые два круга в финальном заезде лидировал именно наш летящий фин. Но в итоге он все же пропустил вперед победителя этапа экс-гонщика локомотива Григория Лагута. Кубок тяжелый. Ну да, нелегкий, можно сказать. Видался нелегко сегодня. Ну, да, борьба была тяжелая, тяжело было. вообще. Так сказать, ну, эх, что мы, стены помогли, можно сказать, уже свои. Уже 10, в этом году 10 лет как в Атвии живу, нахожусь. Э -э, работаем Сергей Сергеем 10 лет уже. И все прекрасно идет. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня пришли, поддерживали. И которые... По всей России, по всему миру смотрели, болели. Как признают многие болельщики, среди которых и мэр Даугов-Пилсояний Слачплетис, эта гонка стала самой интересной за последние как минимум 10 лет. «Поработали хорошо все, и организаторы прекрасно подготовили трек, и гонщики отлично настроились, шла бескомпромиссная, честная, мужественная борьба. Действительно, на мой взгляд, это, наверное, самая яркая гонка за последние, ну, 10 лет, по крайней мере, сколько я помню. Не будем говорить о впечатлениях детства, когда ездили там Петровский, Ступаковы, там немножко другие э, воспоминания, но э, вот это настоящий профессиональный спорт, это настоящее зрелище и борьба». Да, Этапы не исключают, что будут продолжать сотрудничество с компанией One Sport, которая проводит чемпионат Европы. И вполне возможно, что финальные этапы станут в нашем городе традиционными. А если говорить о первенстве этого сезона, то спешим сообщить, что оно еще не завершилось. Основная борьба впереди. Участников ждут еще два этапа. 20 августа они стартуют в Тольятти, а 17 сентября в Рыбнике.